Ну вот. Так что напомните мне какая-то мысль была, почему... А, как э, левая идеология проникает в сердца людей, да? Запада. Ну, да, да во-первых, это... В Америке вообще это очень сложно сейчас. Ага. Ну, э, во-первых, я просто читал там вам имя... Безменный ничего не говорит. Какое? Безменный. Безмерный? Безменный, да. Напомните. Будет говорить. Это свое время. Так, во-первых, давайте я тогда отключу этот самый сейчас. Да, да. Э -э я, я, я, отклю, я отключу тогда телефон. Ну да. А, он до сих пор включил. Да, он да. Вклют. Вклют. Вот, он совершенно ни к чему. <клышь> вот. Юрий, это в свое время это был переб... он бежал где-то в... бежал из КГБ. А, ну да, есть такой, Все время а... рассказывают о а их методах, как они. Да. Но сам... Самое что интересное, то есть, что он сказал, что, что э... в общем-то там скажем так, 85% Ага. всех расходов, что именно на э, всякого рода организацию, на подрывную пропаганду и прочие вещи. Только 15% на классические вот шпионские игры. То есть у нас обычно представление, что в основном они занимались вот этим самым чистым шпионажем. Ну, это, это в общем-то не так. Шпионаж, это говорю, только 15%. Вот. Ну, как-то смогли завоевать умы. Вот. А это, это, это, это, второй, это второй вопрос. Это да. сумма, как, как смогли завоевать умы? Э, Во-первых, говорили... а Еще открытый вопрос. Это они ли завоевали умы такими, как супермены, или все-таки это какие-то процессы в западном обществе происходили, которые сдвинули умы? Сами по себе а Советский Союз немножко к этому добавлял. Да, он, под, да, он подтолкнул. Да, я считаю, что вот это что второе. Ну да. Вот, вот что, сдвиг... что сдвигало умы? Да, вот. Что Кстати, что пошло, вот это самое окончательное, вот что произошло, что произошло, как раз вот именно развал Советского Союза. В общем-то, послужил очень негативную службу Америки. Очень негативную, с моей точки зрения. Да, что нет врага, да? Нет врага. Не против кого консолидироваться. Да, не На самом деле, это, конечно, смешно звучит, Это, конечно, так смешно Не, ну да. Но это реально. в общем-то, в этом отношении, когда... Сказали, что значит Советского Союза это большая трагедия, действительно большая трагедия, поскольку трагедия оказалась для Запада. Очень сильная. Что касается ну, интеллигенции, это, в общем-то, это самое, что это она, она всегда себя вела вот именно таким образом. Она приобрела большее влияние, может быть. Она, ну, скажем так, отличие. Вот. Она и Она... в Европе была, имела большое влияние все-таки все эти революции в Европе, на да, заре 20 века. Это тоже была интеллигенция в большей степени, да? Очень большой, да. Это, это в основном была интеллигенция. И, и, и в России, и в Германии где-нибудь. Да, и все. Единственное, что отличие на самом интеллигенции всегда влияла примерно одинаково, но Скажем, в Америке, и больше в какой-то степени Англии, она никогда не имела большого веса. Uh -huh. Вот в этом отличие. Вовсе не в том, что у них другие идеи. Почему, почему их вес был меньше? В общем, совершенно другие традиции. О, скажем так, в Европе интеллигенция, ну вот я могу привести, например, на примере, на примере Франции. Mm -hmm. вот. Можно потом привести, что произошло в Германии и так далее. Вот то, ну и, кстати, в России, в общем, тоже интеллигенция, тоже она примерно в том же направлении все было. Это не нужно считать. Она занимала, скажем, во Франции, они заняли ту позицию, которую раньше занимало духовенство. Правильно, я согласен с вами. Потому что художественная литература, она в какой-то смысле заняла роль да. церковной литературы. Только это там, в общем-то, сдвигает. Проблема идет не к французской революции, к великой французской революции к конца 18 века. А на самом деле процессы были, они прошли примерно через 100 лет после этого. Да, интересно, что... Вот, потому что... Нельзя... Да. Франция после как раз французской революции... Это ближе к второй половине XIX века, мы говорим. Да, даже... даже после первого... а, не, не события 1948 -го года... А Нет, еще не события 1948 года. -го года, а, в общем, начало третьей республики, потому что там угу. в тот момент было, грубо говоря, две тенденции. Одна, ну, очень, очень опять-таки, очень грубо, монархическая, опирающаяся на традиционную Францию. Uh -huh. анархическая, католическая и так далее, которое в общем-то, было это очень сильное движение. И вторая вот эти вот республиканцы. Uh -huh. Республиканцы видели в том движении, в частности в католической церкви, очень сильного, очень сильного противника, uh -huh. основа с которым нужно бороться. Uh, надо забывать, что такая вещь, что там произошло, вот это событие, связанное с, ну, одновременно франко прусская война и uh, Ватиканский собор первый. Это примерно 1869-1870-1871 годы. Uh, uh, в то время во, во Франции uh, uh, ну вот до этого, на Второй империи, э, на которой были Наполеон Третий, он опирался на католическую церковь. Mm -hmm. Именно французские войска, кстати, стояли в Риме и не, давали, э, не дали тогда Гарибальти захватить Рим. Mm -hmm. этого, когда было там объединение в 60-е годы. Но после разгрома франко-прусской войны войска были отозваны значит, итальянские, итальянские войска, вот, Садинское королевство, они, пьемонт они вошли в Рим, он, он, папа объявил себя узником Ватикана, и было поставлено, в общем-то, на вот, тогда был принят догмат о непогрешимости папы, и вообще, католическая церковь тогда стала на путь реакции, очень сильно. Угу. Именно в силу того, что она лишилась уже всякого рода территориальных владений. Те республиканцы, которые пришли в Третьей, в третьей Республике, они, в общем-то, было, было решение в тот момент, так сказать, пойти и, скажем так, подорвать позиции католической церкви в общем-то массы населения. Назвать, что во Франции большинство населения это было населения жили в деревнях. В деревнях, скажем так, было два, два центра, в общем, которые представляли собой, в общем, скажем так, образованные. Это священник и учитель. Руки, скажем так, правительства в этом плане, ее идеи должны были продвигаться через учителей. И вот тогда и произошло вот это вот, вот это произошло вот. вот переход отхода от религии, становление интеллигенции как вот антирелигиозной силой, как грубые властители думы и прочее. И мы тогда это произошло. Это вот конец, последняя, скажем так, четверть 19 и начало 20 века. То есть окончательно там было принято, в общем, решительные меры, это переход э, образования от э, католической церкви это было в 1905 году сделано mm -hmm. ну вот это вкратце просто напросто что что что что произошло во франции То есть это вовсе не великая французская революция который совершают совершенно другие Она как бы провозгласила атеистические идеи, но они какой-то узкий круг только. Но, она, дело в том, что нет, там немножко не так. То есть во второй половине 18 века в общем-то атеистические идеи как раз господствовали. Особенно на континенте. То есть, если брать особо, среди элиты Среди дворянства для этого, ну, в общем-то, это считалось просто как-то неприличным, очень не это самое. Быть верующим. Ну да. Но среди основной массы народа еще далеко не так. Масса народа, да. Но не надо забывать, что... сто лет, чтобы масса да. народа сдвигаться дальше. Вот, не надо забывать, что значительная часть духовенства, в общем, они тоже были неверующими между виду высшее, высшее духовенство. Ну это сложно, это... Давайте, так, я вам сейчас отделить, немножко расскажу. Отделите. Дело в том, что они сами отделились. Дело в том, что я объясню, там ситуация была такая, что э, было вот верхние слои, то есть на уровне епископы, архиепископы, далее, я уже не говорю про, про кардиналов и так далее, это были почти исключительно аристократия. А вот в деревнях, это были почти исключительно, это были э, выходцы из крестьян, опять-таки повторяю, они не были. Ну, то есть э, типичные это в этом плане, в плане первых, это были Асхам э, тоже Талиран, который был епископом. Uh, это министр отдела Наполеона. Это Фуше, который был министром полиции. Это тоже был, бывший епископ. Mm -hmm. И, кстати, Аббат Сиес, который писал декларацию, прав человека и гражданина, откуда вообще пошел, что народ это все. Дело в том, что там, uh, ну, просто по, по, uh, по масштабу, просто можно, можно сказать следующее. Uh, uh, Управление католической церкви было следующее. Они получали десятину, как бы 10% от всех а, да, обществомости – это налог. Но получали а -а -а. это на уровне диацезов то есть который, диоцез епископ, диоцез. А распределяли потом уже фиксированные доходы вот этим самым кюре. Uh -huh. ну и просто цифры там были такие если тот же вот Талиран, когда впоследствии он получил должность еще управления церковных имуществ так далее у него доход был 50 тысяч ливров вот. вот в этом самом вот на северо-востоке франции в районе там, ну не в париже чуть выше они получали 300 ливров и Примерно на уровне вот, чернорабочего в Париже. Ну, понимаете, разница, разница видна, да? Mm -hmm. вот. Кто куда попадет, и называли лотерея внутри лотереи. Кто как это самое, кто когда пустит. И это, кстати, одна из причин, почему э, во время, когда было создано национальное собрание, вот, депутация духовенства принес третьему сословию большинство. И, кто, и почему они страшны? И вот ненависть к аристократии – это была именно не среди буржуазии. Поскольку раз среди буржуазии было довольно легко. То есть, если у тебя есть деньги, ты мог купить там должность, например, королевского секретаря и тоже становился э, э, дворянином. А вот именно среди духовенства была сильнейшая ненависть именно к аристократии, которые как бы монополизировали все вот верхние должности нижнее духовенство обеднело да я не трудно сказать обеднело по крайней мере по сравнению но вот ну, я, цифры я, я сравнил сравнительные да? обеднело это же свыкается с теми темами которые мы с вами раньше обсуждали что да. колебания колебание количество населения на ограниченной территории а страна зажата и не удается проводить экспансию, то народ беднеет и вместе с ну в так в таком не расширяющемся вне в до капиталистическом производстве скажем так ну, да. капиталистическом там как-то иначе и, а, и просто... видимо народ беднел в ту в ту в ту, в ту эпоху, а да нет, там и народ не беднил. Есть... И народ беднел, и государство беднело. Нет, нет, в целом государство развивалось, то есть тогда. То есть в целом, она была богаче. Но было очень сильное рассвоение. Было очень сильная конкуренции на, на этих самых на, вот, за места. Ну, конкуренция, она и говорит о том, что те, кто внизу жили плохо, да? это не совсем самый низ вот кто я я специально посмотрел на самом деле а кто вообще составлял вот по по, по происхождению кто вообще-то были вот все участники революции кто был наполеоновские маршалы я был поражен что там в основном это были адвокаты Может и доходы вот нет, вы не представляете, где-то не меньше половины наполеоновских маршалов были или сами адвокаты или выходцы из семьи адвокатов. Половина. Я в не говорю про Робеспьера, про всех, это все были оттуда. Но я все-таки к массе, нижняя масса населения, мы, мы знаем, что ее уровень жизни материальный, он претерпевал колебания. Да? Он Когда население начинало расти и в условиях отсутствия экспансии, то в стране, где большая часть все-таки еще были крестьяне, да, да. и через сто лет большую часть были крестьяне, ну, да, да. в стране это не, неизбежно, народ беднеет, потому что ему приходится кормить больше людей с одной и той же территории. Там произошло не это, там прошел рост населения. С одной стороны, это было сильное давление на уровень жизни, а с другой стороны, резко возросло, так сказать, элита. В какие годы? Еще, еще раз, в какие годы? В 18, 18 век, особенно во второй половине 18 века. Вот. То есть население обеднело ко второй половине 18 века. Но, а, но опять-таки, не в буквальном смысле... Вы, обед... но вы говорили о 19 веке, а сейчас вернулись к 18. Нет, ну мы просто а, говорили да. же про, про французскую революцию. Почему да. там было? Что именно тогда произошло? А, что на, на колонии французской революции таки был рост населения, и люди массы обеднели. Ну, массы идут на революции, когда они хуже живут, когда хорошо живут на самом деле, про несколько моментов. Обычно массы сами по себе мало что могут сделать, если их не возглавляет определенная элита. Ну да. Ну, которые... Ну, самые, вы, которые ну, больш... сказали, но, правда, это... По, по, по, тем или иным, по тем или иным причинам, которые не дали, э, э, в общем-то, мест, место под солнцем. Да, потому что те, кто не попадал в верхнюю элиту, они были обречены на, на бедное существование. Ну, Скажу так, не бедное, но достаточно это скучное, незавидное, не, не, не, не скажем так. И, скажем, возможно, более скудное, чем в предыдущие годы. Вот. И, их уровень мог идти вниз. Обычно люди на динамику смотрят. Да, они ходят на, говорят, динамику, они на, на Динамика положительная или отрицательная? Вот. Потом там было еще несколько моментов, это самое, связано с э, армией, потому что... Ну, то, то что мне рассказывали, что там чины нельзя было так просто получить, да? Да. Там, э, там произошло, в, в армии произошло следующее. Что да. аристократы... Свою прослойку чинов стали, как говорится, расширять. Ну, да, потому что, и, да, потому что аристократии, да, они в декрет 1800 разжали... года, и... что офицерские должности, начиная от капитана и выше, это только для, для аристократии. Да, это, это, это, это, это вы расскажете. Да. Напомните еще раз, о, о каком периоде это... Это, это, это Вторая половины 18 века. Вот. Значит, все-таки мы пришли к этому все-таки... Марксизм, это марксистские взглядные истории, это сильная вещь. И, и там было еще То один... Население беднело. Франция была за, за, зажата, фиксированной территория. Видно, экспансионистские войны ей не очень удавались. Ну, на самом Но деле, она как, как раз удалась. Потому что вот Америка стала независимой, союзница Франции, Соединенные Штаты. Это же, как бы они, это, это, эту войну они как раз выиграли. Вот эту вот войну за независимость. Но там, я не знаю, было ли там значительное французское население. Я имею в виду, когда в стране растет население, ему надо ареал Обитание да. а его, не, его, не было, его не было этого реала. Вот э, французы не смогли на Америку расширить, там я не знаю. Нет, они а... не смогли, но Нет, там а было, Африка... в этом отношении были проблемы. Подождите, Африку они в другую эпоху заселяли. Африка 19 век. Ну все. Значит, в 18 веке они были зажаты территории, выросло население. Неизбежно по законам арифметики. Люди будут жить скуднее, если не происходила какая-то суперреволюция в сельском хозяйстве. Видно, она еще не происходила. Она не происходила, там это и, и в промышленности еще тоже не происходило. Да. Ну, все, вот мы кстати, кстати, нашли материальные да. предпосылки великой французской революции. Кстати, французской революции часто не буржуазия, связанная с этим самым с новейшими производствами. Тогда новейшие производства – это были те, металлы и текстиль. Ну, вот. А как раз вот эти самые, кто его, то есть торговцы, адвокаты и так далее. Ну, Мелкие лавочники. Понятно, что если население беднее, то и у этих всех им тоже труднее. Кто вот участвовал в Бастилии, самая крупная группа – это были кабачики. Владельцы кабаков вокруг. Ну правильно. Но они все стали беднее. Понятно, что все стали беднее. Владельцы кабаков тоже. Когда да. население беднеет, они в кабаках намного меньше, да, тратят. Там э, даже более быстрый спад идет. Допустим, если у людей станет на 10% меньше доход, то в кабаках, может быть, они уже в два раза меньше будут оставлять деньги. Хотя нет, если люди, ну да, на, на, на, несмотря на то, что людей больше, ну и короче говоря, понятно. Вот. Ну, еще там был один социальный. А, ну ладно, мы далеко ушли от того, как, почему социалистические идеи, когда они становятся. Ну, еще почему не, социалистические идеи не, это почему-то интеллигенция, это абсолютно понятно. Первые социалистические идеи. Идея – это зарождение да. марксизма и парижская коммуна, да? Да не, ну, почему? На самом деле, почему? Это еще раньше. Не, ну такие жизненные. До, до этого утописты были, но это не было. До, до этого, до, этого это почему? Нет. Там это были не утописты, то есть были те, кто пытались организовать. И э, э, почему привлекало для интеллигенции, совершенно понятно, потому что они… Потому что они считали, что они должны правильно, организованно, рационально, они же все знают, все понимают, организовывать общество. Это же совершенно естественная человеческая Еще раз, кто я... Интеллигенция. интеллигенция. Но вы, вы, вы имеете в виду идеологи предтечи французской революции, там Жан-Жак Руссо, там Больтер, да? Или, или, или? Они, нет, это в отношении, кстати, очень любопытно, значит, кто, кто это были, вот почему, почему это так произошло, то есть я почитал по поводу вот этих, скажем так, вот этих просветителей, эпоха просвещения, тот же, тот же Вольтер, тот же Дидро, вы знаете, где они это самое... Вот Меня интересовала одна вещь, которая, кстати, связана с нашей темой, где они получили образование. Ну, рассказывай. Так вот, и Вольтер, и Дидро, они учились в иезуитских школах. Каких? А, иезуевских. Угу. Да. Что... А, а, я дальше немножко посмотрел, что там вообще это самое, как там были они организованы. А, а изуиты были Зайские. такими человеколюбивыми. Вы рассказывали, что они даже этих индейцев или кого-то. Да, было... да, да, они да. Они были человеколюбимыми, да? но подход у языков был следующий. То есть там у них был, кстати, они очень сильно развили, то есть, это было связано с первоначальными. Это самый, кто был одним из первых изуитов, это, были, это были там мараны в свое время. Ага. вот. Первые... вот все идет, Я понял. Вот. Первые, то есть первый был если Никантий паский дворянин, а два, два его последующих его помощника и два последующих генерала ордена это были Мараны. Там были они развили вот принцип вот как так вот классического разбора текстов ну это понятно да откуда это пошло и что они дальше показывали что человек если он может у какие-то идеи то грубо говоря дальше показывает, что это что эти что он ничего не ничего не знает не понимает то есть он этих идей не может что сам по себе он не может признать это потому что был развит на этой основе казуистика что такое казуистика реально это казуистика от слова казус то есть есть общее правило но есть такие-то такие-то случаи и как с ними быть ну, есть правило скажем не не убивай да? не но вот есть такие вот случаи, что вот сказать, что нужно убивать. И дальше они подходили к этим подходам, они подходили к любому утверждению. То есть можно, можно ли… В любой системе а, они могли найти слабое место. Да, любо, любое утверждение, дальше найти к этому методу исключения и дальше показывать, что вообще все эти правила не действуют. То же самое можно сказать, не, не лги… Бывают случаи, что можно. Ну, да. как вы видите, и это внутри это... индуитов развилось. Да, да, да, да, да, да это внутри индуитов. Да. Дальше это было. Не... Почему дальше они сделали принцип называемый, вот если, если ты не считаешь, что это правда, тем не менее, ты можешь так сказать, поскольку ты не считал, что это правда, ну и так далее. Там очень много разных родов приемов у них было. Но, но вы, как говорится, это родственная тема, но немножко другая. Вы к социальным идеям. Значит, я я... Сейчас, одну минуту, одну минуту, я еще не дошел. Вот. Да. Я потом скажу про первых. Да, кому... дело, в том, дело в том, что эти идеи потом они закостенели, потому что где-то в конце 16 века э, все лица еврейского происхождения были исключены из этого ордена. И это было отменено только в 1946 году. Интересно. То есть они проследили родословную всех, да? Они следили родословно, кстати. А даже если смешанные или там они, наверное... Да-да-да, не важно смешанные абсолютно, абсолютно чистые. Хорошо. Так когда социальные идеи? И так вот, дальше, значит, что произошло? Э -э дальше они говорили, что да, ты ничего не... Значит, но ну, если ты не, не знаешь ничего, не можешь ничего утверждать, то есть если твои, все твои правила ты не можешь на основе, допустим, Библии, и вот какие, значит, что нужно делать? Нужно подчиниться матери церкви, которая знает, как и что делать. Ну, хорошо. А дальше произошло следующее. Примерно в районе 1760 года, плюс-минус 2-3 года, то есть началось в 1758 году и закончилось в 1773 году, и орден был запрещен. Ну, вы, За... вы это говорили, это в связи с конфликтом в Америке, отчасти. Да, да, да. Началось весь с конфликтом в Америке, но а теперь представьте себе, что человек, которого обучили, что все, что все, что он, все правила, которые он может, так сказать, традиционно, взять традиционные морали, правдася на Библии, они мало что значат, и вот на этот момент останавливается все его образование. Что происходит? Ну, ну, хорошо, то есть они становятся бунтарями. Они становятся бунтарями. Вот тогда, кстати, примерно вот вот очень любопытно, я прочитал, что оказывается вот э, Бугенвиль, вот такой геосайт остров до сих пор его честь назван. Это францу э, французский путешественник. Он как раз побывал на Таити. И, значит, написал о том, что, в общем-то, что там, вот на Таите, там все живут, естественно, uh -huh, там никакое uh -huh. это самое, что там полная свобода нравов и так далее, и никаких проблем ни у кого нету, и все счастливы. Uh -huh. И вот, надо понимать, что именно тогда вот это примерно было, по-моему, в 60-е годы 18 -го века. Да, с этим идиотом он там пришел, написал книгу, и, в общем-то, именно тогда и пошел вот этот самый свобода нравов. Почему? Потому что вот когда перед этим убрали вот, вот, э, сам, вот этот базис, mm -hmm. а потом вот а, а, и на это место пришли вот эти вот самые идеи. Вы знаете, это можно опять-таки, по-моему, он сказал, что если человек предстает верить в Богу, он считает верить все, что угодно. Ну вот это просто как иллюстрация. То есть юзуиты, э, которых лишили решили, да. возможности жить нормально стали. Не... Вот, точнее, точнее выпускники этих колледжей, а где там воспитывала значительная часть, стали не... на аристократии, да. Сейчас что, что? случилось? Гугл, ему а. Там учила значительная часть аристократии. Ага. Вот. Почему аристократия стала вот тогда это, так сказать, апостолом не вот всех этих они, там... они от бывших иезуитов. или они же и были? Я не понял, да. что бывшие Выпуск... и... они они так сказать выпускники, которые не, до, это самое, не доучились. А, под... а они а, они, они, они были они принадлежали аристократии, да? Значительная часть была аристократия. И а. потом, это, кстати, другая группа, которая была, это так называемые артарианцы. Это идеи, связанные, ну, вот как называли тогда модные, ну, скажем так, либеральные идеи. Это были шли от янсенистов, от, от прогресса. В общем-то, там это, это Монтескье был, принадлежал, тот же, кстати, Фуше и так далее. Это тоже они выпускники вот этих самых… их, их воспитывали монахи. Это либеральная идея. Это либеральные есть, идеи. Либеральные и социалистические. На, на самом деле они... И социалистические, не, извиняюсь, а кто был первым, кто, кто был разделялись. То есть Жан-Жак да -да -да. Русон как бы идет вместе, да? Нет. Вот, э, Жан-Жак Жан, Жан, Руссо, Руссо, далее. Жан-Жак тоже получил свое образование, по-моему, от, от, от этих самых. Вот. В свое время он, он вообще из протестантской Женевы, но он потом бежал оттуда. Он потом прилетела одна католическая дама он обратился он потом тоже э, э, то что такое было связано с э, опять-таки получил образование от монахов в этом плане эти идеи о всеобщей раз о том что нужно управлять сверху социалистическое о всеобщей воле, и так далее, они в значительной степени коренятся в этом самом, в традиции, связанные с, так сказать, искаженной традицией на католической церкви. Ну, то, то есть, подождите, хотя мы французскую революцию называем буржуазной в советских учебных Это да, но это мы называем а, буржуазной. буржуазной да. На самом деле идеи социалистические там звучали сильно, да? Очень сильно. Очень сильно. и потом Но Они изменили... после самой революции не стали воплощаться. Никто не... То есть конфисковали феодальную собственность, наверное, да? Да. Частную собственность обычных владельцев. Конфисковали в первую очередь. Кстати, это провел по инициативе Солерана. Это было в первую очередь конфисковали... Земли. Собственно, церкви. Зе... Конфи... Конфискация земли, что да, у церкви. Да. <клышев> да. А против частной собственности никто не. Но Воз... как бы вначале была, э, были довольно сильные, э, э, э, земля сильные движения. А земля крестьянам, а заводов еще не было, поэтому заводы рабочие еще никто не говорил. <клышев> вот. Земля на самом деле досталась не крестьянам, а досталась в значительной степени этим самым буржуа, спекулянтам, если очень во многом, очень многих состояния. спекулянтам? Подождите, в первую очередь, кому она пошла? Спекулянты, они ее могли уже перепродавать. Это... Которую отняли там... Отняли, в основном, как называли, у тех врагов народа, которые... Она осталась в собственности государства, она ее продавать, как как там произвели земельную реформу? Произошло следующее. То есть те, кто, те, кто иммигранты бежали, их объявили, что вы, так сказать, это враги народа, и, соответственно, все ваши... У них отняли, я, вы, вы, вы, мой вопрос, наверное, слышали. Отняли, К, кому оно перешло, отнятое? А, перешло тем, кто, тем в данном случае, кто мог купить. Тогда... Подождите, да, давайте я так... Я к... могу сказать, как это было? Не должен как... промежуточную фразу сказать, она порядок сделать. Перешло государство. Да. О, а государство уже распродавало там на аукционах, там, как угодно. Правильно да. я, я понимаю? Или да, я... да, да на, вопрос, на вопрос, кто это был. Государство? Нет, кто был, кто сам покупал. Это другое дело. Понятно, что покупали те, у кого были средства. Да, и те, кто на этом... И поскольку тогда была совершенно бешеная инфляция, а сигнаты, которые выпускали, непокрытые, а точнее покрытие были как раз составляли вот это имущество церкви, то понятно, на этом деле э, очень многие смогли схватить большие состояния. Ну, я имею в виду, что досталось это чуть не крестьянам. Понятно. И какая была судьба крестьянства? Потому что это основное, основное население страны все-таки. Судьба крестьян была следующая. То есть, после того, как через какое-то время был введен Наполеоновский кодекс, по-моему, 1804 год, согласно которому все ну, имущество должно было делиться поровнем между всеми наследниками. Крестьяне начали ограничивать количество детей в семье, так что чтобы не дробить. И в итоге Франция. Я, я не, не, не могу. Была феодальная земля. Мы сейчас о ней. Она не совсем феодальная земля. Составляла ли прежде всего она большую то, что отняли у феодаловой церкви? Составляла а... ли это большую массу? Или крестьянские наделы уже тогда там были основной массой земли? Уже крестьянские наделы были основной массой. То есть у крестьян их земля просто осталась? Да. А, ну понятно. То есть больших перемен не было, потому что мы в советских учебниках учили, что у феодалов была основная масса земли. Э -э нет, это, это, это, уже, это время давно уже прошло. Подождите, но мы еще даже, когда обсуждали Голландию с вами, мы говорили, что это было исключение из правила. А в Европе земля-таки, да, находилась в собственности феодалов. Смотрите, во Франции во Франции уже не находилось, большинство не находилось в собственности феодалов. Потом не надо забывать, что такое, что такое собственность. Это означало, что они сдавали ее в аренду. Правильно. Так что, после революции эти наделы остались крестьянам безвозмездно? То есть, были конфискованы в пользу крестьян? Э -э нет, поскольку они, они что-то, что конечно, не получили, но в массе своей, грубо говоря, сменились владельцы. А, то есть, крестьяне стали арендовать у новых владельцев? Да. Значит, крестьяне не владели своей землей. Какой, о каком -то... Ну, то есть, нет частично владели. Я, я вас все время на каком-то противоречие А, понятно, в какой степени. Частично у них была своя, частично они должны были это сам арендовать. И так, и так было. Ну, хорошо, ладно. Это именно... вот. что, она, что, что, что она со французской революцией да, сняла, это, причем с самого начала, в первые дни, там всевозможные феодальные обязательства то есть типа, типа должны были там работать на феодальной земле да там, где... Ну, да, не, не, не не не не даже не работать а всякого рода неприятные вещи типа там охранять голубей там дорожные работы ну и так далее и так далее а это барщина рода. называется ну да, да на... в хозяйстве феодала Я помню. Вот. вот то есть это ну вот если э, если брать э, в э, так, э, если брать тогда что э, ну что именно что именно поменялось вот в во, во французской деревне и так, и так далее на самом деле как ни странно очень мало что они по-прежнему это самое, по-прежнему отставали от Англии по-прежнему там нельзя было в силу в силу того, что там были довольно-таки сильные общины там нельзя было производить, грубо говоря укрупнение имений и в общем-то она сильно-сильно отставала от допустим, английского сельского хозяйства. То есть было общинное право на землю, как в России? Ой, Было очень, не, конечно, не до такой степени, как в России. -то То есть, нет, нет, конкретный вопрос. В России была система, что крестьянин не мог выйти из общины и продать свой участок земли. Да, нет, власть так, власть так, власть. Такого, такого не было. Там, конечно, были. То есть, нет, это же есть проблема препятствия укрупнения. Если крестьяне да. могут продавать, то какой-то хороший делец, который хочет большое хозяйство, он просто идет и предлагает им хорошие деньги. Они ему продают. Если только нет общественных ограничений на эту продажу. Были там и общественные ограничения. То есть тоже довольно приличные, довольно конечно, не такие, как в России, но все-таки это самое были. Ну, понятно. Ну, хорошо, ну, эта тема известна. То есть, то, есть они, тема а, то есть они не смогли это самое. Вот, кстати, знаете, можно почитать хорошие это самое, там, у, по Вам даже у Бальзака есть вот именно роман, по-моему, Земля, так и называется. Ну, вот как это, как это там они, как было. Это крайне констервативное. Единственное, хочу поделиться, уже скоро, наверное, мне надо будет. Когда были первые коммунары на Украине? Одни из первых коммунаров были в моей родной Венецкой области, оказывается. Да? Да. Знаете, когда? Еще где-то в конце 1500-х годов, в начале 1600-х. Да, была деревня под Немировым, и основатель еврейской семьи, ну или, или ряда семей, они вели хозяйство, у них была общая касса, и там довольно разрослось, там было уже порядка 70 семей. Они были связаны родственными с... связями да. Да, незадолго до, ну, за, за какое-то время до трагедии, связанных с Миницким, они перебрались в Немиров, потому что они уже переросли. Но там было три поколения людей, которые обрабатывали землю и имели общественную кассу на целое село. Вот. А... Парижская коммуна, я даже не знаю, что, что они конфисковали. Какой там коммунизм был? Они такие до конца не, там не конфисковали. И, и что, что они коммунистическое хотели делать? У них были, дело в том, что в основном, как-то довольно любопытно писали, те, кто с ним воевали, с и те, кто против них строили баррикады, они происходили одних и тех же слоев населения. Ну да, не, в чем это, идея коммуны, я все-таки плохо, плохо знаю. Это коммуна самоуправления. Ну так, то есть ничего коммунистического там, ничего экономического, коммунистического там вообще Ну там были, там были всякого рода идеи о том, что как бы все должно принадлежать это самое вместе. Но я объясню, в Париже в то время практически не было крупного фабричного производства. Ну, так что коммуна? Я, поэтому, они, я... поэтому там не то, что они могли там что-то такое там взять, там, там большие заводы конфисковать, их просто не существовало в Париже. Ну, нет, понятно, но откуда это слово коммуна, откуда мысль, что это первый прообраз чего-то коммунистического? А коммуна это самое, это коммуна, это комьюнити, это, грубо говоря, что это, что это орган самоуправления в городах. Ну самоуправление в городах было и до этого. <с anderer> да, правильно. Они возрождали как бы старое. Ну так там никаких кому не было. Просто было самоуправление в городах. Ну было самоуправление. Это был довольно радикальное. <с performers> вот. Ну понятно. Надо да. разобраться. И, <weekends> очень... и в общем-то она возникла исключительно потому, что, э -э -э -э -э что вот там просто условия такие возникли точно так же это самое точно так же как была коммуна в, общем, в свое время это самоуправление еще было вот во время, в 14 веке когда они тоже захватили власть Париже коммуна Катя, это связано с Джекерией было я, я, я, я то есть никак с судьбой буржуазии это не было связано не, не влияло на судьбу буржуазии абсолютно нет я понял. Просто слово коммуны. Красивое слово. Просто просто, просто этот самый... Э, <coughs> да, они там были антирелигиозные. Вот. То есть а, они да. в, против в противовес государственной власти. Да, хотели ав автономию города. <coughs> <coughs> да. Ну, вот тут, тут, тут сказано, кто там жил, значит, 2 миллиона, в то время в Париже жило 2 миллиона, значит, них как бы рабочих было 5, полмиллиона, и еще плюс это самое, то есть, всякого рода, 3-4 тысячи других разного рода заведения, но только 40 тысяч было на фабриках. Вот. было вот и э, ну в общем что там в основном это самое они были э, крайне радикалы в каком плане они э, э, что, что, они, что, они, хотели? Значит, ну грубо говоря, захватить все они, все они э, захватить власть. Значит, сейчас, э, значит, ну, что? отделение, власть отделение власть церкви власть и государства. Захватить власть в государство не хотели, да? Да, да естественно. Значит, О, что, да. Они, что, они, что они заявляли? Значит, отделение а автономия города – это государственный переворот. Да. Ну-ну. Да, да. Значит, что? Отделение э, церкви государства. Ну, хорошо. От, отмена э, вот, ренты за время осады. Ну, хорошо. Время осады оставим. Более долговременные цели. Отмена детского труда и ночной работы. Ну, хорошо. Борьба за права рабочего класса. Ну, ну. Да, э, пенсии не, э, для... Ну, там это... Э, те, кто национальных гвардейцев, то есть дети национальных гвардейцев, которые были убиты. Хорошо. Значит, э, дальше, значит, от... Отложения то есть, всякого рода долгов и отмена процента. наконец-то! Отмена процента за да. заказаемое. Христианская идея. Еврейская да. идея. Да. Дальше. А право работников взять и управлять предприятием, О. если и владелец он не, не находится на месте. ну таки конфискация предприятий там имела место. Нет, дело в том, что не конфискация, а тех, кто, те, кто бежал, грубо говоря. Ну, бежали, думала, потому, подличное количество бежало. Э, да, очень много бежало. Почему? Потому что немцы там еще плюс ко всему, рядом. Хорошо. То есть, они Но... все-таки все за отмену частной собственности. Не-не-не, они, они, не, они не сказали что предприятие, оно сохраняется за владельцем, но пока его нет, мы управляем, а потом мы ему вернем. А, а потом видно будет, потому что, тем не менее, сказали, что его, то есть, предыдущая компенсация выплатить, если в случае чего. То есть, это не конфискация. Подождите, компенсацию. Все-таки отнять у владельца его предприятие. Пусть с компенсацией. Если владельца самого нету. Да. Ну, если бы не было социалистической идеи, сказали бы, ну хорошо, нет владельца, нам нужно жить, мы продолжаем работать, там предприятие будет работать, вот вернется владелец, мы его обратно вернем. Значит, все-таки идея социализма была в хозяйстве. Да. Значит, вот. рабочее управление предприятием. Да, дальше, значит, за, э, то есть от, отмена всех штрафов, которые закладываются работниками на, предпринимателями на своих работников. Ну, понятно. Штрафы надо премиями заменить, как в Советском Союзе. То есть заменяешь название, и все, да. Значит, дальше они конфискации церковной собственности. И э, отмена э, в школах тоже отмена религии. О, атеистическая все-таки. Да, да, да, они хочу очень атеистические были. Но а это опять-таки в, э, в силу чисто особенностей э, этого. То есть я дочитал, да, в чем в чем частично еще было связано. Э, э, Почему в том или ином месте было довольно сильное допустим э э э религиозная вера а в других местах нет это было связано с тем что когда было в 16 17 веке проходила контрреформация в каких-то местах mm -hmm. было э эфф довольно эффективные э она, а там, высшее духовенство mm -hmm. а в, в каких-то местах это были слабые Париж, в силу того, что это, так сказать, что в основном духовенство было связано со двором, которым нужно было играть всякие дворцовые игры, ну, то же самый Ришель-Ели, Мазарини, и он был для того, чтобы там, вот, так сказать, проповедовать среди масс, а для того, чтобы, так сказать, ну, заниматься дворцовыми интригами, в большей части. Поэтому Париж, он остался полуязыческим. И, в общем-то, это потом это сыграло роль. И протестират, просто... я не знаю, хотя вы говорите, было около 40 тысяч рабочих, да, может, с семьями это было больше. Ну, это было, что значит, все население? Значит, ну, рабочие с семьями или это сами работники? Это нет, это сами, сами работники 40 тысяч. Ну, не забывайте. Для двухмиллионного ум... города это, это, это не является решающим. Это самое. Нет, если с семьей вы, вы, вы умножить даже не на 4, а чуть больше. Я думаю, в было несколько больше двух детей. То это приличный часть население города. И очень может оказаться, что среди коммунаров там... Дело в том, что рабочие это особое действительно сообщества, да, они вышли, да. они оторвались от крестьянской общины и перешли в совершенно новую организацию жизни. Да. Они вполне могли быть двиг двиг двигателями этого процесса. Видите, как дилетанты, мы плохо учили эту самую. Это, это кто-то, кто историю коммунизма, научный коммунизм учил более хорошо, чем он. лучше знает. Вот. Вот, кстати, вот тут просто рассказывается, какое там соотношение было, когда были выборы в феврале 1971 года во Франции. Угу. 645 депутатов всего. От Франции или, от, или в Париже? Нет, нет, от Франции всего. Значит, 400 конституционной монархии. Угу. То есть, либо по легитимной династии, то есть это бурбоны, либо орлеонисты, угу. республиканцев 200. Так подождите, те, которые монархи, вы думаете, они были вы, э, выдвинуты или у них были зарезервированные места? Мне нет, это вы, выборные все, ага. Потом как Франция была сельская, католическая, консервативная. Вот. 200 республиканцев. 80 это были бывшие орлеонисты, И, в общем, достаточно консервативные. Вот. И примерно 80 столько же такие более радикальные республиканцы. Так, которые республика без монархии. И были крайне левые. Вот, э, значит, вот этот банк, Гамбета, Кремансо, значит, она как раз в Париже. Вот это вот для 37-42 мест они взяли. Значит, получается, Париж, это была меньшая часть страны, но там да, да, да, да, да. составлял немаленькую массу. И да. повлиял как-то на атмосферу города. Ну да, то есть этот самый, это вот, грубо говоря, это были... Не вот... зря марксизм, я думаю, они из парижской... Коммуны сделали урок, да, что пролетариат – это основная движущая сила революции. Да. Ну, Хорошо. Вот. ну ладно. До современности, может, когда-нибудь доберемся. Может, до современности дойдем, потому до что еще да. немножко рассказать, хотя начал именно на современность мы все, уже ну, все эти самые, мои ну, резервы энергии. Это есть только завершающая минута, чтобы не обрывать на, на полусловия. Ваша или моя? моя. Ваша, ваша. Раз я оставлю. А. Надо вам дать Понятно. Все-таки при всем при том, вот, видите, с, с чего начиналась наша тема? Все-таки основное начинать нужно таки, с образования. То есть, если заметили, кто являлся то есть, как, где кто получил образование, играет огромную роль в последующем развитии. Да, да. Ну, то, так как вы начали все наши встречи с этой темой и продолжайте ее красную Я с вами полностью солидарен. Вот. Это... поскольку э, всегда нужно смотреть, кто где, кто где учился. Да, да. И как э, развивались эти заведения связанные с образованием, никто на них оказывал влияние. И тут мы резко переходим к современности, что современные университеты, они являются проводником определенного мировозрения. В общем-то, да. Хотя, если совсем честно, вот это вот, это можно сказать, что э, э, э, в... Э, начиналось, вот я беседую, то, что вот там в Америке, откуда это, что... Все начинается с... еще раньше. Это начинается с... со школы. и даже не старший класс, а младшие. То есть вот это вот вводится именно тогда. А, изменение школьных учителей, и то, что мы сказали, что поскольку стали учиться долго, то уровень школьных учителей понизился. И авторитет общества перед учеником резко пошел вниз, потому что да. для него представляет учитель. Да. И нигилизм в людях, он, да. ну, может, не нигилизм, но, по, по крайней мере, такой элемент неустойчивости и желания изменить, он э, начинает преобладать. Сейчас То крупный... есть качество учителей из-за низкой зарплаты учителям, но это не первая причина, это следствие удлиненного это, образования. Это, это следствие. А? Если вы думаете, что вы сейчас дадите деньги больше учителям, все изменится? Нет, всякий... нет я, я, я еще раз говорю, это следствие удлиненного образования. Парадокс вот в чем. что общество стало богаче, оно может себе позволить молодым людям дольше учиться, на хороших учителей, на это нет. Их учить начинают плохие учителя, и все становится совсем плохо. Значит, надо перейти к семилетке, даже не к восьмилетке. Вот первое, я, я понял, почему в Советском Союзе мы два раза учили физику. Я вам рассказывал. Мы учились в шестом и седьмом. И я понял, почему. Это была программа семилетки. Нужно было как-то эту физику рассказать, все-таки люди шли рабочими, там, продвинутыми и так далее, что-то из физики, чтобы они знали. А потом уже в восьмом и в девятом механику и там теплоту рассказывали более продвинутыми. Значит, надо вернуться к семилетке Семь лет образуют людей, а остальное давать только лучшим, а остальные могут уже э, в интернет образование и далее, получать то, что хотят. Ну да. И перейти к тому, что не требуют диплома. Илон Маск, да, последний заявил? Илон Маск, по-моему, или где ну, Да, он говорил. Заявил, что у меня диплом не интересует. Я и так могу узнать, чего человек стоит. Ну да. Я могу сказать, у меня... А, э, только как, когда я, я преподавал говорил, только... Я по Интеллектуальных систем можно посмотреть на человека в Фейсбуке и узнать, подходит он для должности или нет. извините, я вас на полфразе Понятно. Нет, нет, все правильно, это самое сейчас. Сейчас не спрашивают, не, не просит показать это самую корочку. Да, да, да. умеет уже так хорошо протестировать, что а... с другой стороны, если человек учится, допустим, в какой-нибудь Академии Хана или курс Эра, да? да, они могут давать возможность эти сведения смотреть на потенциальным работодателям. И они уже знают, кого они берут. То есть по тому, как человек проходил этот процесс учебы, наверное, довольно здорово можно прогнозировать, каким он будет работник. Там же вся динамика, как он учился. Может, кто-то учился медленно, но глубоко. Да? Это все, все можно оценить, даже можно оценить, на какую должность его лучше направить. Вот. Ну все, все. Мы, мы завершили красные линии, Александр. Да, понятно. хорошо. Все, хорошо, вам ханати. Все, все, вам тоже, значит, хаксамэ. Кстати, про Ханнуку может быть, кстати, между прочим, мы можем послезавтра поговорить. Ну, хорошо. Потому что, на самом деле, всем очень интересно. Я специально читал именно этот период. В общем-то, что именно тогда происходило. Ну, в общем-то, то, что выводится, это, так сказать, это, ну, не карикатура, но это, так сказать, очень-очень это самый маленький кусочек того, что, что Да, для, Ну, разные варианты ходят. Хорошо, можем, можем еще пообщаться. Но надо проявлять ос, осторожность с, с этим тоже. Я, я, я вам хочу. Потому что кри, э, кри, критика вот таких тради, традиционных взглядов, она об, обоюдоострый острый меч. Надо с ним очень... Деликатно обращаться. Uh, ну, я согласен. Uh, я, по сегодня про это говорил. Со всеми примерами, что. Ну хорошо, ладно, будем в следующей встрече. Счастливо. Счастливо.